Он не догадается. Здравствуйте, мои дорогие девушки. Очень часто женщины ждут, что мужчина догадается. Вот про цветы на празднике или без праздника, или какую-то там помощь дома, или какой-то сюрприз, или еще что-то, что вот ей хотелось бы. Я вас уверяю, что мужчины не догадаются. Мужчины могут догадаться только, если он с вами прожил там, я не знаю, 20 лет, и он уже знает, вот это Жене не понравится, или вот это Жене понравится, или сейчас она скажет вот это. Да? У него может быть из его опыта жизни, накопившегося, он может делать какие-то выводы. Но это не такая интуиция, как у нас у женщин. Мы иногда, будучи маленькой девочкой, знаем, вот туда я лучше не пойду. Вот что-то внутри подсказывает, да, или если не послушала то, что внутри подсказала, потом думаю, эх, подсказка же была, я не послушала. Да? То есть у нас интуиция не на опыте строится, на каком-то другом моменте. И у мужчин, мне нравится, как в Испании мужчины говорят, да, дьявол, говорит, он не потому такой умный, что он дьявол, а потому что он много лет прожил. И вот на этом это вот как раз чистая мужская логика да? или мужская интуиция. То есть они думают, что чем больше опыта, тем больше есть возможности предвидеть ситуацию, догадываться, понимать свою женщину в том числе. И у нас, у женщин это все по-другому. Поэтому откуда это идет? Да? Я тоже это часто говорю, еще раз буду повторять, что интуиция у нас, у женщин, происходит из органа который называется матка, то есть он не только дает рождение ребенку, он не только помогает нам в творчестве, но и еще он дает э, вот эту интуицию, которая идет, вот, как казалось бы, из ниоткуда, да? без опыта, не строится на опыте. Или, может быть, строится опыт с предыдущих воплощений, опыт души, но это движение идет только через этот орган. У мужчин нет этого органа. Поэтому догадаться так, как мы, они не могут. Еще есть такой момент, что э, мужчины, когда проводят в монастырях, э, в молитвах больше 20 лет жизни, у них появляется орган, очень похожий на женскую матку. И тогда у них появляется интуиция. То есть, Если ваш мужчина нормальный, живет в миру, или еще там атеист, и все остальное, у него просто нет шанса получить такой орган, и догадаться он, конечно же, не сможет. Поэтому очень важно каждой женщине уметь правильно доносить слова. Не в претензиях, не в критике, не в сарказме, а в понятном, приятном диалоге с мужчиной. Рассказывайте ему, что бы вам хотелось, какую бы вы хотели, чтобы мечту он для вас исполнил. Озвучивайте это, да? Помните, в советские времена еще была реклама: там такая девушка на выдохе говорит: «А, Все, я хочу кофе. И каждый, кто слышит эту фразу, он уже понимает, что готов, в нем включается вот этот вот спасатель или я не знаю кто-то исполнитель желаний который хочет исполнить желание этой девушки даже в женщинах включается это, а в мужчинах тем более мужчины по своей сути они вот исполнитель желаний и э, женщина это та движущая сила которая озвучивает свои желания и мужчина идет уже исполнять эти желания это нужно понимать и поэтому будь это ваше отношение уже семья где нужны переговоры и вы должны своему мужчине сладкими речами рассказать о своих желаниях приятными речами да, как э, с уважаемым человеком которого вы цените и которому вы доверяете свое желание да? вот именно в таком формате разговаривать с мужчинами и ни, ни, никак не по-другому да? большинство из нас привыкли с сарказмом что-то давно мы не ходили в кино да ну мужчина может сказать ну как давно там три месяца назад были в кино она говорит давно Потому что у нее что-то с памятью, ну значит, не надо ее водить в кино, раз она не запоминает. Да? То есть вот сарказм к чему приводит. А когда мы говорим, ой, как хочется в кино, да, все, мужчина говорит, о, давай сходим, почему нет, там как раз вот хороший фильм обещают показать, давай, мы пойдем посмотрим вот этот хороший фильм. И он уже хочет исполнить ваше желание. Поэтому, девушки, дорогие мои, не ждите, что мужчина догадается. Если у вас идут конфликты, если мужчина язвит и с сарказмом с вами разговаривает, нужно вести переговоры, хорошо подготовиться к ним. Я своим ученицам говорю, заводите тетрадку. Заводите тетрадку при подготовке к переговорам. Мы пишем там на каждой странице какое-то оглавление, на которое нужно, прежде чем начать разговаривать, хорошо подготовиться, написать много-много пунктов, туда к этому оглавлению, чтобы вы пришли не с пустыми руками. Вы можете перед мужчиной ложить свою тетрадку и говорить, дорогой, я подготовила шпаргалку вот такую толстенькую, чтобы ничего не забыть, чтобы все тебе сказать. Поэтому я буду в нее подглядывать твое разрешение. Вряд ли он вам это запретит. Да? То есть это не школа, не учительница в школе. Пользуйтесь шпаргалками. Хорошо подготавливайтесь к таким переговорам, чтобы провести их в таком в приятном ключе, чтобы и вам, и мужчине было комфортно, чтобы у него не возникали якоря и страхи к следующим переговорам, чтобы мужчина не говорил, опять она со мной хочет поговорить, да, и придумал себе отмазки, я там, мне надо сходить в гараж, мне там надо, я обещал там Андрею что-то помочь, или там Ивану, еще там кому-то, да, там, на работе задержаться, лишь бы не приходить на эти переговоры. Нет, мужчина должен чувствовать себя комфортно в этих переговорах, потому что в нем тоже есть внутренний ребенок, которого может испугаться и не хотеть всего этого. Поэтому очень важно научиться раз и навсегда проводить эти переговоры успешно. И тогда вы эти же переговоры можете проводить со своим шефом на работе, со своими коллегами на работе, да, со своими детьми, со своими там соседками, с которыми какие-то конфликты возникают. И всегда вы будете успешны в переговорах, просто понимая вот эту базу. Попасть ко мне в работу и научиться этим переговорам можно, написав мне в личные сообщения. Под видео есть все мои соцсети, все мои контакты, которых вам удобно, комфортно. Пишите. Можно записаться ко мне на диагностику. На диагностике мы с вами посмотрим, что у вас за ситуация сейчас, какую вы хотите ситуацию куда вы хотите прийти и как прийти коротким путем, не совершая уже ошибок. И увидимся в следующих видео. Конечно же, подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии. Исходя из ваших комментариев, будут сниматься следующие видео. Увидимся. Пока-пока.